Меня спрашивают как поступить в в оксфорда да, или или в кембридж это принято называть оксбридж да? те кто не знаком это такой достаточно распространенный термин оксбридж и вот мы пригласили эксперта наталью которая занимает работает в этой сфере уже много лет Наталья, добрый день здравствуйте сергей Скажите, пожалуйста, реально ли поступить вообще в Оксбридж? Нам вот если ну, из СНГ студент из Беларуси, из России, из Казахстана, может ли есть у него шансы вообще поступить в, в Оксфорд или в Кембридж? Что нужно для этого сделать, чтобы вот сразу после окончания школы поступить в Оксфорд? С удовольствием расскажу об этом всем слушателям. На самом деле ответ такой, поступить в Оксбридж реально. И нужно действительно выстроить правильно стратегию. Как и с любой большой задачей, нужно подготовиться заранее, выстроить а, план и по этому плану следовать четко, так же, как атлеты следуют своему плану для достижения больших целей. И а, об этом я и хочу поговорить с вами сегодня. Представлюсь а, еще раз. А, я а, руковожу приемом документов и заявок в Cardiff Six Forum College. Это колледж номер один в Великобритании по помощи студентам к поступлению в Оксбридж. Я очень много лет уже сотрудничаю с директором колледжа Гаретом Коллером участвовала с ним в различных конференциях и мероприятиях. И информация, о которой я хочу поделиться, можно так сказать, из прямых уст от директора школы номер один Великобритании. Поэтому с удовольствием расскажу вам о том, как же мы готовим ребят, особенно тех, кто приезжает к нам из других стран. Если мы посмотрим на таблицу по результатам экзаменов, первое, что бросается в глаза, это оценки, которые ребята получают в Великобритании. Отличаются от тех, которые ребята получают в Беларуси. У нас в Великобритании максимальная оценка это A star A со звездочкой и следующая оценка будет A. То есть вместо цифр у нас в Великобритании буквы. Так вот, выпускные экзамены, которые являются самым главным, самой главной составляющей для поступления в Оксбридж, должны быть, конечно, у ребят и ea И в Великобритании регулярно составляется рейтинг школ, из которых ребята получают максимальные оценки ASTAR-EA. Кардив уже в течение последних 10 лет находится на первом месте. Поэтому в плане подготовки ребят мы действительно знаем, как же достичь таких академических результатов. И, следовательно, каждый год у нас поступают примерно 15% наших выпускников непосредственно в Оксбридж. Также у нас ребята поступают в такие университеты, как Лондонская школа экономика, LSE, UCL, University College London, Imperial, и, в принципе, также и известные мировые университеты в Азии, например, как Университет of Hong Kong. Если мы говорим о студентах, которые поступают в Оксбридж, то среди 17 человек, которые в этом году поступили у нас в Оксбридж, также есть и русскоговорящие ребята. И самая, наверное, важная часть моего сегодняшнего выступления – это представить нашу выпускницу, которая как раз-таки поступила в один из самых престижных университетов по экономике, London School of Economics. Милания к нам присоединится буквально через несколько минут. Милания училась в нашем колледже и успешно поступила на курс по экономике. Она чуть больше вам расскажет буквально через несколько минут. А сейчас я расскажу о том, все-таки какие шаги принимают наши студенты, и, кстати, здесь еще пару примеров наших ребят. Именно если мы говорим о студентах из-за рубежа, всегда есть шанс поступить в Оксбридж. Я хочу, чтобы все это знали и не смотрели на Оксфорд или на Кембридж как что-то недостижимое. Если правильно составить путь, то действительно этого можно добиться. Итак, чтобы поступить в Оксбридж, нужно выделиться из примерно 17 тысяч а, желающих, так как Оксфорд и Кембридж а, каждый год получают регулярно а, по примерно 17-18 тысяч заявок. Из них даже на примерное условное предложение места 4,5 тысячи получают письмо, а, которое называется офер. Офер не гарантирует место в университете, но показывает, что вы уже прошли достаточно uh, длинный путь, чтобы быть в списке, так сказать, шорт-лист. И вот из этих 4,5 тысяч, только 3,5 тысячи действительно получают места. То есть, uh, чтобы понимать, uh, насколько велика конкуренция, нужно uh, действительно осознать, что из примерно 18 тысяч студентов, которые каждый год подают заявки, только 3,5 получают место в Оксбридже. И поскольку мы уже много лет работаем именно на подготовку ребят в Оксбридж, мы обратились к и Оксфордскому университету, и Кембриджскому университету, а также к приемной комиссии, других а, престижных университетов Великобритании и спросили все-таки, вот что вы ищете в идеальном кандидате. Как вы видите, нам а, удалось составить список из 10 составляющих и на первом месте английский язык. Если у вас есть желание подготовиться к поступлению в престижный университет, самый первый шаг, с которого нужно начать, это заняться английским языком усиленно. Вы можете выбрать а, либо а, хорошую а, школу английского языка у вас а, в Беларуси, или также можно начать подготовку уже с тутерами онлайн. Следующий а, очень важный аспект. А, 88% университетов, я даже подчеркнула, ищут именно заинтересованность искреннюю заинтересованность в этом предмете. То есть если вы хотите поступить в Оксбридж, но не знаете, что конкретно вы хотите изучать, то с этим а, довольно сложно начать работать, потому что на вступительном интервью а, самый главный вопрос, который а, приемная комиссия будет задавать, это а почему вы хотите изучать именно этот предмет. Поэтому я хотела бы на данный момент сделать а, ключевой акцент на английский язык и на искреннюю заинтересованность в а, своем предмете. По остальным пунктам я буду очень рада также а, более подробно рассказать и объяснить на индивидуальной консультации, если а, вы уже запишетесь ко мне по ссылке, потому что есть еще несколько слайдов, которые я хотела бы вам показать, прежде чем к нам присоединиться. Милане. Помимо а, хороших оценок, и помимо английского языка, конечно, важно также понимать, что отличиться из этих 17 тысяч нужно будет через дополнительные олимпиады, дополнительные спортивные занятия. Поэтому у нас в колледже эта программа рассчитана уже по умолчанию. Ребята вступают в карьерные клубы и занимаются тем, что развивают свои, так сказать, внеакадемические навыки. И а, предметы, которые нужно изучать на а, программе A-Level, то есть как раз с этого и начинается путь поступления в Оксбридж, зависят от того, а, что вы выбрали изучать в университете. Например, если вы мечтаете поступить в Оксбридж и изучать экономику, то предметы, на которые нужно обратить внимание и изучать их в последние два года перед поступлением в университет, это будет математика, желательно также высшая математика. В Великобритании также есть предмет экономика, который изучается в школьном режиме. И также четвертый предмет, который может быть предметом по интересу. Итак, то, что мы обсуждали с вами по поводу финальных экзаменов и букв, я бы сказала, что чтобы конкретно подготовить почву для поступления в Оксбридж, желательно выбрать программу образования A-Level. Также существуют и другие программы, но A-Level — это двухгодичный курс, подходящий для ребят, которым исполнилось 16 лет. И через эту программу, выбрав четыре предмета и фокусируясь на них, изучая их довольно глубоко, можно получить результаты, которые будут интересны Оксфорду и Кембриджу. Чтобы продемонстрировать, чтобы поступить в Оксбридж, желательно получить A-star, A-star, A-star, то есть A со звездочкой по всем четырем предметам, которые изучаются на A-level. Также значимой частью является Personal Statement. Personal Statement – это, в принципе, страница, можно так сказать, резюме которая вкратце объясняет, чем вы занимались в последние два или три года, чтобы как раз-таки отличиться от всех этих 17 тысяч а, других а, желающих поступить. И здесь очень важно продемонстрировать, не то что показать, что вы действительно занимались а, футболом, а, например, продемонстрировать ваши лидерские навыки и сказать, что вы организовали Например, общество, спортивное общество в вашей школе или, например, организовали мероприятия, чтобы университеты видели именно проактивный approach, а не просто список клубов, в которых вы состояли. И еще одной важной составляющей являются экзамены. Нужно понимать, что на разные курсы в Оксбридже бывают разные экзамены. Вот перед вами несколько примеров. Например, на медицину часто используются тест BIMAT и UCAT. Для того, чтобы поступить на математику, нужно сдать тест, который называется STEP. Также есть различные тесты для юриспруденции, например, LNAD. Поэтому, возвращаясь к главному, если вы знаете, на какой курс вы хотите поступить, вы сможете уже заранее начать подготовку к этим экзаменам и, конечно, Важно подчеркнуть, что мы готовим ребят в течение двух лет к успешной сдаче этих экзаменов. И вот если вы уже получили хорошие оценки по A-level и выбрали эту подходящую программу, через которую можно поступить в британские университеты, вы подготовились к тестам и вот, например, уже получились, что вы в этих четырех с половиной тысяч студентов, которые получили, возможно Офер, учиться в Оксбридже, очень важной частью является интервью. И вот на интервью у вас есть возможность действительно, действительно вдохновить приемную комиссию и рассказать о том, почему вы являетесь именно наиболее подходящим кандидатом к поступлению в этот университет. К интервью мы также готовим наших студентов и... Хочу сказать, что к нам ребята приезжают в возрасте 15 и 16 лет. В течение двух или трех лет, которые ребята проходят с нами обучение, получают всю поддержку в плане вступительных тестов, в плане интервью, в плане написания мотивационного письма, а также уже понимают всю стратегию дальнейшей карьеры и, в принципе, уже состоя в различных карьерных клубах а, в течение обучения у нас, имеют довольно четкую идею все-таки, куда же поступить, а, в какой университет лучше, Кембридж или Оксфорд. И а, завершить а, свое выступление я хотела бы а, тем, что а, скажу для ребят, у которых есть интерес а, поступления в топовые университеты. Также существуют летние программы. Летние программы в Великобритании а, можно найти даже а, с 14 лет. И каждый год в Фсиксрум-колледж приглашает а, ребят на 2 или на 4 недели провести у нас с нашими преподавателями и а, курс, а, который а, можно выбрать, как раз-таки называется Oxbridge Preparation Program, где мы четко рассказываем ребятам, к чему нужно готовиться, на что нужно обратить внимание. и уже а, Возвращаясь обратно домой, у ребят есть четкое понимание, что нужно делать в следующие 2-3 года, чтобы добиться успеха. Я думаю, что по вопросам также те, кто мечтает поступить в Оксбридж, можно обратиться ко мне по электронной почте. И я надеюсь, что Милания уже подключилась к нам, Сергей. Милания, слово а -а -а. тебе. Так, меня слышно и видно? Всем здравствуйте, меня зовут Милания Коваленко, и я обучалась как раз-таки в Кардифсон-колледже, о котором говорила Наталья. И сейчас я обучаюсь на втором году экономики в Лондонской школе экономики и политической науки. Вот. Так, я, меня Отлично, тоже... Миланя, извините, вот один вопрос только как Наталья Наталья, невозможно, получается, без A-Level поступить в Оксфорд, да? не учась в Великобритании, или все-таки шансы какие-то есть, или их практически нет? Я бы сказала, что скорее шансов очень-очень мало поступить напрямую из школы из Беларуси, и если есть такие истории, то это исключение из правил. Mm -hmm. Возвращаясь к самому главному фактору, очень важно получить а, отличные оценки по системе A level и уже через эту систему готовиться к поступлению. Спасибо большое за выступление. К вам запишутся, да, Милания. Да, будем, можете. Продолжайте, пожалуйста, очень ждем вашего личного Спасибо опыта. Спасибо большое. Так, у меня есть презентация. Секундочку. Итак, снова все здравствуйте. Как я уже сказала, меня зовут Миланя, и в прошлом году я поступила в ЛСИ, собственно говоря, из каждой школы. И на данный момент ЛСИ входит в топ-10 университетов мира по экономике и социальным наукам, и я считаю это очень большим достижением моей жизни, поэтому я бы очень хотела поделиться с вами своим опытом и рассказать вам, что нужно для этого делать и что я делала персонально. Начнем с того, почему бы вообще выбирать LSE. Ну, во-первых, естественно, все смотрят на рейтинги, рейтинги выбираются, точнее, рейтинги делаются по многим критериям, начиная от того, насколько студентам нравится учиться, заканчивая тем, сколько они смогут зарабатывать, насколько они будут интересны работодателям после университета. И сейчас LSE медленно-медленно поднимается вверх-вверх-вверх. если вы можете посмотреть, справа внизу это рейтинг мира по экономике, и ЭЛСИ уже обгоняет и Оксфорд, и Кембридж, и обгоняет половину университетов Лиги Плюща, например, Ель. Вот. Помимо этого, там очень крутая атмосфера, в том плане, что в соседней комнате может сидеть нобелевский лауреат по экономике, и вы просто можете его встретить на улице за кофе. И все ученики очень замотивированы тем, чтобы учиться, у них всех есть какая-то общая цель, которой они идут, и поэтому ты постоянно хочешь идти в библиотеку, учиться, читать новые книги, смотреть лекции, и действительно находишься в потрясающей атмосфере. Uh, что же я достигла этот год в ну, Во-первых, я закончила с самой высшей оценкой первый год. Я стала президентом русского сообщества в ЛСССР. До этого я была маркетинг-менеджер. Uh, потом я стала ментором в организации DebateMate и стала ментором в организации Aspiring Interns. Uh, также в прошлом году я прошла стажировку в UBS и Barclays. Это довольно большие инвестиционные банки в Европе. Uh, также я из-за того, что я хорошо прошла стажировку, меня позвали на стажировку еще этим летом в Barclays. Я была CCLC WRAP, это значит, что я была представителем курса по экономике в ЛСИ и также представляла свое общежитие как Wellbeing Officer. А с чего же начался мой путь? Сначала я училась в Москве, жила там 9, 9 лет и сдавала там УГЭ-экзамен. А также я параллельно училась в музыкальной школе и тоже получила красный диплом. И в Москве я тоже получила высшие оценки за экзамены. После этого я делала свои GCC на Кипре, но мне не очень понравилось. И я решила поступить в Британию. И, собственно говоря, я прошла тесты в Cardiff сесон колледж Меня взяли, я была очень довольна. И так, собственно говоря, сдавала свои левелы там. И после этого поступила в Лондонскую школу экономики. Что же произошло со мной в Cardiff Sixth Я сдавала больше предметов, чем нужно, потому что мне было очень интересно. Я сдавала математику, высшую математику, экономику, психологию, географию и PQ, и, как вы можете увидеть, по всем предметам я получила больше 90%, что, собственно говоря, значит, что это все A-стар. Вот, что я вынесла из своего опыта в школе, несмотря на то, что вы можете находиться в самой крутой школе Британии, зубрить это никогда не выход, вы должны понимать, откуда все идет, вы должны понимать корни всех проблем и что бы вы ни изучали. А второе, это, наверное, то, что всегда быть, надо быть замотивированным, и не то, что вас кто-то должен мотивировать, а вы должны сами себя тоже мотивировать и понимать, зачем вы это делаете и дисциплинировать себя тоже надо, потому что иногда может что-то пойти не так, иногда экзамены могут быть слишком сложные, и поэтому не надо отказываться от поддержки, которую часто будет давать вам школа, но никто за вас ничего не все не сделает. Uh, помимо этого, я очень была заинтересована в кружках и секциях, и, мне кажется, каждый uh, работодатель будет заинтересован в человеке, который развит с разных сторон. Uh, для меня самым главным были дебаты. Я занималась дебатами на протяжении четырех лет. Я была European New Parliament finalist, дебат-коуч, um, Я была ментором дебатов, и я была финалистом в прошлом году в London's Open. Помимо этого, я еще участвовала в хоре. Вы можете увидеть фотографию справа внизу. Um, это как бы такие мюзиклы. И помимо этого, я была в в Economic Society, где мы делали всякие competitions. Чего же я достигла в самом CSFC? У меня появился большой опыт дебатов, который мне сейчас очень помогает в работе. Uh, писала диссертацию, эксперименты. Также я там получила Barclays Work Experience. Это был мой самый первый Work Experience. Я занималась волонтерством, ездила на field trips. Я стала префектом, как вы можете увидеть тоже на этой картинке. Uh, была Class Rep, Accommodation Rep. И, как уже Наталья говорила про Silver Senior Maths Challenge, Um, я получила по нему как раз-таки Silver Award, и um, поэтому вот это вот то, что я сделала именно все с CSFC. И хотелось бы сказать про мои советы конкретные ребятам. Uh, Во-первых, хотелось бы сказать, чтобы все верили в себя и брались за все возможности. По-моему, браться за все возможности — это самое важное. Как вы видите, я это делала на протяжении всего своего пути. Но никогда не забывайте про отдых, потому что лучше делать вещи со свежей головы, нежели делать все подряд и делать очень много ошибок, потому что вы просто не отдохнули. А о будущем я советую задумываться намного раньше, многие делают это слишком поздно и делают неправильные выборы. Конечно, нужно контролировать стресс, потому что стресс тоже влияет на то, как вы делаете вещи. И, в конце концов, я хотела бы сказать, да, школы могут вам помочь. Например, каждый со своим колледж — это волшебная школа, которая вам очень помогает. Но они никогда не сделают все за вас, поэтому я бы советовала все таки начинать с себя, а потом уже выбирать те вещи, которые могут вам помочь в вашем пути. И хотела бы сказать спасибо. Здесь вы можете увидеть то, что я действительно берусь за все возможности, и вы можете почитать. А, собственно говоря, сейчас я открыта к вопросам. Милания, спасибо за выступление. Замечательно. Спасибо. У меня есть к вам несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, а вот что особенного в школе, в которой вы учились в Британии? У меня, по-моему, даже на эту тему есть слайд, который я не успела. А, в общем, в Кадисе сколочно, помимо того, что там все-таки локация и сильная академическая подготовка, наверное, для меня было самое важное это поддержка, то есть там была поддержка, если кто-то видит, что вы где-то не справляетесь, к вам всегда подойдет учитель, вам всегда сделают дополнительные support, как они их называли, и ко всем был супериндивидуальный подход, то есть ты никогда не чувствуешь, что если ты что-то не можешь, то тебя могут этого то же самое было то, что у нас были дополнительные классы, например, critical thinking, это просто нам заставляли думать над проблемами, над которыми мы никогда не думали. У нас был IELTS, что тоже помогало ребятам, у которых с английским было не очень, плюс многие университеты требуют IELTS как доказательство того, что вы знаете английский. Вот. И помимо этого, наверное, самое Лучше это то, что у нас было много чего помимо обучения, что помогало нам э, не быть настолько застрессованными, что мы просто не можем в конце концов. А у нас были всякие праздники, я ездила в Исландию за границу, мы ходили на матчи, у нас были походы. Вот. Но, наверное, самое главное это было именно то, как они мне помогли с поступлением в университет, как они мне помогли с тем же самым personal statements, интервью. Я бы сказала, что это именно отличительная черта каждого колледжа. Uh -huh. Я понял. Скажите, вот у вас вот много столько талантов, да, почему вы выбрали именно экономику изучать? Почему там не что-то другое? Uh, ну, изначально я, наверное, начала задумываться об экономике еще когда училась на Кипре и началось все с того, что я всегда очень любила математику, экономика это всегда о числах. Но этого было недостаточно, чтобы именно идти, поступать на экономику. Потом я стала просто больше читать, я стала проходить всякие курсы по экономике. Я поняла, что это такая сфера, которая еще вообще не обуздана, и сейчас только появляются новые направления каждый, каждый день. И только недавно, допустим, там сказали, что не все рациональные люди, поэтому появился такое разветвление, как behavioral economics. Хотя вроде бы это произошло недавно, и много чего еще не изведано, и поэтому у меня именно цель поступить на экономику и пользуясь моим интересом и знаниями, открыть какие-то новые двери в экономике, которые еще никто не открыл. Я понял. Еще вот вопрос такой про конкурентную среду, да, вот во всех этих учебных заведениях, да, которые очень трудно поступить, там, Лондон, School of Economics, в Кембридж, ну и в школах, которые к ним готовят, наверное, очень серьезная конкурентная среда, да, все лучшие со всего мира приезжают, и каждый еще хочет быть лучше, вот как ну, на это реагировать. И понятно, что не всегда ты будешь лучше, когда лучшие люди тебя окружают со всего мира. Как вот не, не давит это, на, не понижает ли это самооценку, как вот они учатся этим бороться. Потому что понятно, что если со всего мира пригласить лучших людей, кто-то будет лучше тебя. И ты привык, что у себя, допустим, в городе там, или в школе ты лучше других. И тут получается, не, это, как вот это не понижает самооценку, не демотивирует, ну, мне кажется, я как ты на это смотришь. Сначала в Москве, когда я училась, я была всегда самой лучшей. Я была главной отличницей, старостой и так далее. Потом я приехала в Карты Сеслом Колледж. И я поняла, что там собрались гении со всего мира. И у меня сразу в самом начале, естественно, было такое, что это, наверное, это место не для меня, что я ничего не смогу. Но опять же, мне один из учителей, мне помог, он сказал, типа, Милани, ты типа очень талантлива, ты должна в себя поверить, и мне кажется, это то, как ты на себя смотришь. И как только я начала в себя верить, как только я забыла все мысли про то, что эти люди такие классные, я намного хуже я вдруг заметила, что я стала в лучшей классе по математике, хотя со мной учились одни китайцы, у которых должно быть с математикой очень все хорошо. А то же самое случилось по экономике, по психологии, постепенно по всем предметам я становилась лучше и лучше. И мне кажется, это то, как ты в себя веришь, на себя смотришь, потому что когда я опускала руки, у меня сразу были плохие результаты, но как только я брала себя в руки, мотивировала, верила в себя, то я сразу становилась лучше всех вокруг, и мне кажется, просто хватит себя со всеми сравнивать. Если тебе кто-то нравится, тебе нравится, как они работают, какие у них результаты, ты просто должен быть замотивирован, быть похожим на них, нежели чем опускать руки и становиться хуже в два раза. Mm -hmm. Интересно. Потому что я задавал такой вопрос ну, одному из представителей Sexform College, в разные колледжи, когда я ездил в Великобританию, он мне ответил, что мы учим их не конкурировать между собой, да? а мы показываем им, что они вообще конкурируют со всем миром, и не надо там себя чувствовать плохо, из-за какого-то того, что кто-то в классе учится лучше, понятно, что тут самые лучшие люди собрались. А вообще еще вопрос по поводу вообще времени. Вот не жалеете ли вы, что все здесь этот процесс начали? На самом деле это же как, да, подготовка такая серьезная. Некоторые говорят, там, да, спортсмены великие, да, или люди, которые чего-то добились, говорят, не было у меня детства, не было у меня никакой там личной жизни но есть там ряд достижений, вот как, какое ваше мнение на этот счет, то есть, или у вас все-таки полноценное нет у вас жертв, что вы там жертвуете, я не знаю, может, не смотрите какие-то фильмы, в компьютерные игры не играете, с друзьями меньше время проводите, да, больше сориентировано на учебе, или в вашем случае вообще такого нету, это гармонично все сочетается? Ну, вот. может быть, не повезло, но я как бы изначально не играю в компьютерные игры, я <laughs> не заинтересовано. если говорить просто про свободное время и так далее, Uh, я не скажу, что у меня его не было, и не скажу, что это я должна была выбирать, учиться в какой-то момент. Просто иногда мне казалось, что я хочу сесть и поучиться. У меня не было такого: что о нет, у меня надо написать эссе, и поэтому я не пойду гулять с друзьями. Если я куда-то не ходила, никуда-то на какие-то там праздники и так далее. Это был чисто мой выбор. На самом деле, если правильно планировать время, и, как я уже говорила, очень важно именно найти баланс между учебой и отдыхом. Uh, у меня все было с этим абсолютно в порядке, и то, что я, может быть, меньше, чем остальные в моем возрасте, ходила на всякие uh, развлечения и так далее. Uh, я не скажу, что это меня сделало более асоциальным человеком и так далее, просто я больше немножко вложила своего времени в обучение. Плюс мне кажется, что я нашла правильный подход к тому, как я рассматриваю материал, то есть некоторые люди, они могут сидеть там два часа над дне материалом, они ничего не понимают. Я нашла, как мне там сделать ноутсы, чтобы я просто просмотрела за пять минут, и мне все понятно. То есть это как то организовываешь свою учебу. Для меня было спокойно там поехать в Лондон на выходные, просто ничего не делать два дня и не учиться. Для меня было абсолютно спокойно там сходить в ресторан с друзьями, сходить в кино и так далее. То есть у меня не было такого, что мне не хватало свободного времени. Я очень прекрасно отдыхала всегда. Плюс, как я уже говорила, в школе нам давали возможность отдыхать даже на кружках и так далее. Просто, мне кажется, дело в подходе. Uh -huh. интересно. И еще вопрос, вот эти топовые учебные заведения, да, в которых вы учитесь, на ваш взгляд, они вообще для всех и каждый может туда при правильной подготовке да, подго ну, поступить или все-таки должны быть определенные таланты у человека, да, способности, то есть если ты учишься плохо в школе, ну, условно можно да, заниматься с репетитором и пойти, получить хорошие оценки, но вот, чтобы учиться в топовых школах других там мирового уровня, насколько это для каждого? Или это все-таки э, для, э, ну, вот все равно должен быть какой-то способности, да, вот как там, не знаю, не станешь олимпийским чемпионом, если у тебя нет каких-то способностей, да, ты можешь стать там мастером спорта, наверное, если ты будешь тренироваться усиленно, но олимпийским чемпионом не станешь. И вот в образовании то же самое. Как есть все-таки на какой-то... Пос... Или, все... Или каждый может научиться, если правильные будут там педагоги, учителя... Но мне кажется, если, зависит от того, как, когда вы начинаете готовиться к университету, естественно, если вы решили, там, не знаю, ребенку 11 лет, вы решили, что там пойдет в ЛСИ, допустим, то, естественно, его можно научить, как ему правильно там планировать, как ему правильно учиться и так далее. Но если говорить, если бы университеты топовые были для каждого, то они бы, наверное, уже не были бы топовыми, потому что бы не было бы той атмосферы, если бы там находились люди, которым это неинтересно. Вот, естественно, ты можешь, каждый может поступить, я верю, если у них будет репетитор и так далее. Но не каждый там может задержаться. Я это так вижу, потому что я вижу, что каждый год у кого-то появляются проблемы с учебой, потому что они либо поступили на предмет, который не интересен, либо они поступили, потому что их там заставили родители, либо они поступили тупо из-за оценок. Но у них нет никакого такого, что они могут сами заниматься, потому что очень большой промежуток между именно школой и университетом, потому что в университете ты можешь рассчитывать только на себя, никто тебе ничего на блюдечке не преподнесет. И я в прошлом году увидела очень много ребят, которые, к сожалению, не смогли э, хорошо закончить первый год или вообще не смогли остаться в университете, потому что у них просто не было мотивации, у них не было такого, что они хотели э, себя постоянно э, импровить и делать лучшим человеком для обучения. Поэтому, мне кажется, поступить для каждого, но должна быть мотивация, должны быть э, определенные скиллы, которые позволят вам остаться в этом университете и хорошо его закончить. А вообще сложно учиться там? То есть нужно много учиться или есть много уже? Или уже легче, или тяжелее в школе было учиться или в университете легче? А, ну, тут, наверное, больше разное. Все-таки э, в школе тебе все более раскладывают по полочкам, что ты должен изучать и так далее. Особенно, когда учителя, они довольно э, много раз видели, как выглядят экзамены, поэтому они тебе могут подсказать, как тебе что-то кон конкретно написать, какие вопросы могут быть. И так далее. Тут все-таки все очень происходит рандомно, каждый экзамен на другой не похож, каждый материал, он требует от тебя того, чтобы ты еще посидел, почитал что-то, поискал в интернете и так далее, то есть они тебе все не расскажут. И вопросы, которые они тебе будут задавать, тоже будут э, супер супер сложные И намного больше нужно думать над вопросом. И помимо этого, очень большая разница в том, как оценивается работа. То есть, э, если у нас в школе, у тебя должно быть 90+, и тогда все хорошо, то тут, если у тебя выше 60, то ты молодец. <laughs> вот, поэтому есть разница в этом тоже. Да, сложно, естественно, то это лондонская школа экономики, но именно поэтому он сейчас пятый вуз в мире. Именно поэтому работодатели именно сюда идут за людьми, потому что здесь получаем нереальный опыт в том, как подходить к проблемам и решать реально новые ситуации, которые мы никогда не видели. Спасибо, Милания, что согласились принять Спасибо, участие. Вас. Уверен, у вас блестящее будущее будет, судя по вашим талантам, способностям и огромной мотивации. Если, дорогие участники вебинара, если вы хотите, конференции, если вы хотите пообщаться с Миланей, задать вопрос напрямую или с представителями Duke колледж есть ссылки мы в чате опубликовали на программе конференции есть ссылки на время и эти консультации бесплатные записывайтесь и и получайте образование поступайте в Оксфорд